О, привет еще раз. Я сегодня припоздала. Сейчас будем общаться со спикером. Ее зовут Ольга, она работает в области недвижимости и юриспруденции. Будем говорить о том, как развиваться в одной области. Мы уже начали, но поскольку я ехала на велосипеде и было шумно, решили перезаписаться. Вот, эфир сохраним. И что хотела сказать вам про... Привет... Есть, супер. Вот, что хотел сказать про... Оля сейчас про себя расскажет более подробно сама. Про людей вне профессии мы всегда говорим с разными спи. Формат в Инстаграме, он такой формат знакомства. Мы, кстати, не общаемся со спикерами до момента встречи в эфире, поэтому Олю я вижу впервые, точнее уже второй раз, потому, потому что мы решили переподключиться. Вот я рассказываю немножко про формат нашего мероприятия, что это формат знакомства, что мы не знакомимся со спикерами заранее, что для нас это такой мы просто... Сюрприз! Ну, скажем, относительно, этап, да, потому что у нас mm -hmm. очень большой опыт проведения мероприятий таких нативных и вживую, и в онлайне у нас уже, ну, таких масштабных, то есть по два часа, у нас каждый понедельник по два часа спикер выступает, и мы глубоко очень погружаемся в тему и видим очень удачный пример, мы всегда выбираем людей, у которых баланс, вот, и нам всегда и самим интересно у них учиться, и, соответственно, аудитории, поэтому у нас где-то, более 500, наверное, 600 уже мероприятий было за пять лет, за 6 лет. Вот, так что для нас пообщаться с интересным человеком в эфире это супер классно. Сегодня с Олей мы говорим про то, как расти в одной области. Всем привет. Да, теперь я могу ставить вам лайки. Я сейчас закреплю тему, как развиваться в одном деле. Будем с тобой тему раскрывать. Но э, я озвучила изначально своим подписчикам, что как э, расти в своей профессии, да? то есть как я выросла в своей профессии, что мне в этом помогло. Супер, давай тогда так я ее и закреплю. А, аудитория может задавать вопросы, я буду их озвучивать э, Оле прекрасной, а Оля будет отвечать. А, расскажи немножко о себе, чтобы люди понимали, в какой профессии ты развиваешься до сих пор. Uh, до сих пор я юрист, uh, у меня опыт работы свыше 15 лет. Uh, uh -huh. Конкретно чем я занималась в это время? Я сопровождала бизнес, то есть специализация гражданское право. Мне хорошо слышно, то мне кажется, что у меня эхо. Всё, uh, отлично, да, немножко есть, но это у тебя в большей степени, у нас uh, здесь не слышно, что у тебя эхо. Так, лучше? Или хуже да, по-всякому хорошо, честно. Это просто я, просто уже профессионал, понимаю, что у тебя слышно твое эхо, а у нас нормально. Понятно. У меня просто очень сильно было слышно эхо, поэтому я лучше вот так, так мне комфортнее говорить. Итак, я юрист, с опытом работы 15 лет, по сопровождению бизнеса. Как хобби я покупала квартиры, продавала их, это как инвестиции, в том числе проживание и сопровождение сделок своих друзей, знакомых и тех, кто ко мне обращается. Последние 8 лет, даже, наверное, уже 8,5, я работала в австрийском холдинге да, и стартовала с юристы и доросла до начальника отдела правового и работы с персоналом. Ты, наверное, больше всего интересуешься именно вот этим, да, то есть как это вышло так. Да, мне интересно, как, ну, даже не то чтобы мне, я думаю, что многим в нашей аудитории будет интересно, какие стадии роста, да, потому что люди очень часто упираются в то, что, ну, я вот uh -huh. работаю, классно делаю свои задачи, а больше задач я уже взять не могу, то есть куда расти? Ну, на самом деле, я в своей профессии, да, то есть была во многом. Я стартовала от банкротства, да, как помощник арбитражного управляющего, Прошла и консалтинг, также другие заводы, завод по производству стеклопрозрачных конструкций, строительство. И вот последняя моя точка была – это завод по производству строительных материалов, да, то есть австрийский. Но все это, естественно, в рамках юридической сферы, поскольку я изначально юрист, получала доп. образование финансового менеджера – и поскольку моя последняя текущая работа, вот которой я сейчас а, начальник отдела сопровождения работы с персоналом, а, потребовался а, HR-менеджер, то есть руководитель направления HR, я получала образование в сфере управления персоналом. Mm -hmm. а, вот. А, поэтому на самом деле, помимо того, что нужно определиться со сферой, да, то есть, конечно, ты начала говорить о том, что нужно определиться со сферой, и это идеально, да, то есть... Uh -huh. Да, это классно. То есть, если вы, допустим, закончили экономическое образование и работаете экономистом, да, то есть у вас, конечно, больше шансов то, что вас продвинут по лестнице, да, там, за 5-10 за лет, примерно. Uh -huh. Но если, допустим, человек закончил экономическое образование, получил понимаешь, что не его, то лучше ему туда сразу Теперь это сделать. Это я. Ну вот, как, например, да. То есть у меня получилось не так, то что я закончила высшее образование, получила и на последних, как говорят, осознаешь ты, что ты получаешь уже на последних курсах. Да, да. Это есть, наверное, вот и на курсе четвертом, пятом я как раз осознала, я поняла, что это мое. Поэтому мне вот повезло. Я из тех людей, которым повезло осознать то, что это то, что они занимаются. Угу. И э, для достижения каких-то, к примеру, высоты в своей сфере. То есть нужно начинать, вот начинать. То есть просто идти работать. Не искать там, допустим, зарплату 200 тысяч рублей там сразу, да, Раз. то есть ты закончил вуз. Вот. А идти там 20-30, сколько тебе предлагают, столько идти работать. Поскольку ценность первичная твоя мала. Вот, ну, как специалиста. Это правда, да. Теория, теория на практике применима не так, как нам кажется. То есть мы сначала мы в институте больше теоретическую базу получаем. Вот я, кстати, получала экономическое образование. У меня был выбор, юридическое или экономическое, потому что они тогда были два популярных таких потока, смежных очень. Ну, ты, наверное, тоже перед выбором, ну, грубо говоря, да? Ты не пошла на экономический, я не пошла на юридический. Вот, и потом, когда я вышла из экономического я, ну, во-первых, у меня долго были такие метания, да, куда пойти чем заниматься, и скорее меня работа сама находила, то есть у меня неосознанный был такой выбор, и в какой-то момент я очень осознанно попала на растения, потому что я всю жизнь этим занималась, вот сейчас я занимаюсь растениями, флористикой это прям, ну, бизнес, да, который мне приносит финансы и плюс люди вне профессии это такое уже как бы вдохновляющая такая история, которая как раз возникла после того, как я нашла свое дело и научилась ну, людям давать понимание, да, откуда вообще берется понимание, что есть твое, что не твое. И вот только сейчас, когда мне как прикладной инструмент финансы уже пригодились для моего любимого дела, я стала в них нормально разбираться. А теоретическая база до этого мне была вообще, я больше тусовалась в институте. Ну, это понятно на самом деле, что а, когда вот э, экономическое образование, да, то есть как юридическое, даже если вы не, не хотите быть экономистом или, или юристом, да, например, оно очень а, прикладное к жизни, прикладное. То абсолютно во всем ты можешь это применять. Согласна. А, да Поэтому, я, кстати, когда у меня был выбор, видишь, я не смогла выбрать. Я сначала получила юридическое, спустя время я получила экономическое. Но экономическое oh. применяю только в, в разряде своей профессии. Да, то есть в рамках своей профессии, текущей как ну, юридической сферы. Скажем uh -huh. так. Здорово. Знаешь, у меня всем-всем-всем здравствуйте. Задавайте вопросы, мы говорим о том, как расти и развиваться в одной профессии. Потому что часто кажется, что человек достигает потолка, уже что-то неинтересно, что-то раздражает. Но по моему опыту, Оля сейчас тоже поделится, это просто значит, что вы в потолок уперлись, но еще не нашли вот этот вот как бы выход на чердак. <laughs> Потому что развитие ну, оно бесконечно в рамках одной профессии. Даже... Могу сказать на примере всяких духовных практик, вот занимаешься там, медитацией, и кажется, что все, ты достиг Дзена, а потом в какой-то момент понимаешь, что нет, вот она дверца наверх, и есть новый уровень. Вот. Точно так же в профессии, и я думаю, и в семье точно, ну, не то, что думаю, я точно знаю, у меня есть семья, вот и в семье так, и в хобби, так, и в финансах, так, и в, как в каком-то личном раскрытии все точно так же. А у меня, кстати, случился... Мне раньше, знаешь, был так, у меня был в жизни неприятный момент, который был связан с ну, юристами, так скажем, в том числе. Вот. И я не увидела в какой-то момент честности в этой профессии. У меня было такое отторжение. И мне казалось, что юристы — это те люди, которые склоки какие-то разбирают. Вот. Uh -huh. А потом уже на другом уровне я познакомилась с очень классным адвокатом. Он в Сколково работает, у него своя компания. И я увидела, что юрист, ну даже я не то, чтобы это как бы смежно было с ä, тоже какими-то моментами, когда мы там с партнерами договаривались и так далее, и я поняла, что юрист — это дипломат, это человек, который, ä, ну, грубо говоря, ä, позволяет людям или компаниям почувствовать свои границы и сделать это так, чтобы, грубо говоря, баланс восстановить некий, справедливость некую. Я так по-другому посмотрела на эту профессию. Ты, -ты, -ты, -ты, -ты так-то ближе, то дальше, но ты очень красивая. Это я, просто <смех> думаю, что, э, я хочу сделать фильтры в соответствии с твоим, да, то есть, но, ну, видимо, мне ничего а, не уходит, поэтому я решила оставить как есть. Понятно, понятно. Да, <смех> я <смех> просто <смех> с велосипеда слезла, впрыгнула в офис, вот, и красная. <смех> поэтому... Нет, все хорошо. Э, все хорошо лет. относительно того, что единственное, что я хотела сразу разграничить да, для тех людей, которые будут смотреть, допустим, для молодых, скажем так, скорее, да, ага. те, которые, те, которые уже имеют опыт работы, они уже понимают. А те, кто стартует только и не определили свои ниши нужно понимать, что развитие своей профессии, да, и развитие карьеры – это разные вещи. Это разные есть, вещи, да. То есть мы сейчас говорим, допустим, о развитии профессии, и то, что ты вот говоришь, допустим, если вам кажется, что вы достигли потолка, да, к примеру, то есть это значит, что не так. Это применимо только в рамках профессии но не в рамках текущей компании, возможно, которая у вас есть. Потому что текущей компании еще у вас есть руководитель, который, э, скажем так, направляет вас или помогает вам развиваться, либо этого не делает, к примеру. Да, да есть, согласна. Зависит. Поэтому здесь есть потолок. То есть если в вашей компании есть потолок, то он есть для вас в том числе. То есть, угу. А профессии в рамках профессии нет. Но в рамках профессии вы можете уйти в другую компанию и также... Делать потолок выше и выше, но это сложнее. Я так понимаю, что мы акцентируемся все таки сейчас на профессии, так? Да. Знаешь, э, я думаю, что это... Вот у меня где-то такое ощущение есть, что как бы развитие... Вот они могут быть смежные, потому что профессия... Это как бы автономия человека от компании, грубо говоря. Но мы же все равно применяем профессию в вот на, на рынке, мы все равно во взаимодействии с компаниями, какими-то, да, ну с какими-то другими объектами, субъектами. То есть, мы субъектами даже, да, вот мы э, все равно взаимодействуем. И вот этот навык: э, знаешь, мне раньше казалось, вот я когда уходила и делала свою компанию, мне казалось, что это гораздо проще, потому что все будет, по-моему. Потом. Да, я прям чувствую <смех> твою эмпатию, <смех> понимание. Потом я поняла, что все равно э я все равно взаимодействую с людьми. И тот факт, привет, и тот факт, что я не могла в внутри компании выходить на новые уровни, он как бы говорил о том, что на самом деле я просто была незрелой личностью. И вот здесь. Здравствуйте. И вот здесь вот вопрос в том, что uh, иногда развитие в профессии, вот uh, это то, с чего я начала первый эфир, который у нас прервался, да? что иногда у человека есть потолок, но часто получается так, что сферы смежные, допустим, если есть потолок в финансах, значит, скорее всего, есть, uh, он, этот, же, этот же человек в такой же потолок в отношениях уперся, или в такой же потолок уперся, допустим, в творчестве. Ну, то есть они обычно эти потолки взаимосвязаны. Вот, и э, я в своей компании, например, научилась с теми же сотрудниками, да, все равно же возникают э, как бы какие-то. Ну, не, вот блоки, да, вот мы дошли, быстро росли, допустим, на какой-то дистанции, потом, оп, заблокировались, потому что, допустим, для меня или для человека это был очень легкий период роста, а дальше надо развиваться, ну, как бы, духовно, ну, грубо говоря, да, то есть идти навстречу, понять себя, позицию другого, как-то встроиться, да, в эту позицию, при этом не потерять себя. Вот это, на мой взгляд, самая сложная история. И самые крутые профессиональные прорывы, у меня, например, всегда случались именно на стыке профессий и взаимодействия с другими людьми. Неважно, это партнер, начальник, заказчик потому что всегда есть, особенно когда ты автономная единица, а я, по сути, ну, как автономная единица, захотела, наняла, захотела, уволила, да, или там партнеры. Вот у нас вчера было расставание с партнером. Не сработались, такое тоже бывает. Но с другой стороны, когда ты понимаешь, что это твой рост, ты можешь его пройти. Вот это тоже, на мой взгляд, такое, потому что, знаешь, еще такой момент, вот я не зря сказала, что многие люди считают, что потолок для них ⁇ это когда а, они просто не могут больше взять еще задач. Но ведь это не потолок, это просто неэффективность. То есть человек научился делать руками, но еще не научился выходить на новый уровень и делиться задачами с другими людьми. Да, он еще не умеет делегировать, а это следующий уровень развития. Он еще не умеет создавать автономную единицу в команде, которая будет делегировать, а ты уйдешь совсем в другие задачи ну, в этой области. То есть ну, для меня это просто смежные истории. Но ты, конечно, говори с той позицией, которую видишь ты потому что это интересно. Ну, на самом деле все то, что ты о чем ты говоришь, я это прошла. и Для меня на самом деле это не является каким-то открытием, секретом uh -huh. или что-то там еще. То есть, да, это так и есть, что что, ну, допустим, для меня никогда ни вопросов не стояло, что у меня много задач и я не могу их сделать, к примеру, да. То есть, поскольку я всегда работала при режиме многозадачности и чем больше на меня складывали, тем больше я просто делала. Да? То есть для меня не было такого проблемы, к примеру. Да? Но опять-таки, если у тебя много задач, и ты не можешь их сделать, и винишь, к примеру, своего руководителя, это, наверное, неверно, поскольку это ты не можешь подойти к руководителю и не можешь доказать, то, что у тебя очень много задач, тебе нужен либо помощник, либо партнер либо, к примеру, не знаю, перераспределение функционала. Да, то есть, uh -huh, uh -huh. Очень yeah. часто люди жалуются о том, что у них много задач и низкая заработная плата, к примеру. Да, то есть это прям типичный вопрос, для всех, наверное, актуален. Здесь тоже я бы сказала, что это сам человек виноват, поскольку он опять-таки тоже не может обратиться к своему руководителю, не может с ним поговорить на эту тему. И в отношении, допустим, Зарплаты, раз мы затронули, это скажу, да, сразу, uh -huh. потому что очень часто вопрос ко мне. А, просто я в своей компании, помимо, а, была не только начальником отдела правосуправдения, но и еще работа с персоналом, в том числе по поднятию заработных плат, по, по принятию на работу и тому подобное. То uh -huh. есть отвечала за этот блог. И поэтому работа с людьми для меня знакома. А, и... Это все говорит о том, что, в принципе, вот все беды, которые у вас есть, например, недолжная зарплата, которую вы считаете мала, к примеру, нету роста и развития, это все зависит конкретно от вас, то есть конкретно, ну, моя зарплата зависит от меня, да, допустим, мой Абсолютно. рост тоже зависит от меня. Uh, и здесь упрекать кого-то ни в коем случае нельзя, в том числе и даже если вам руководитель не дает вашего роста. Вы, у нас, как говорят, Россия – свободная страна, да, все-таки вы можете пойти на рынок труда и доказать, что вы можете что-то большего. Можете открыть свою компанию и делать ее с нуля, да, и показывать всем, что вы можете... Может быть, например, здесь потолка абсолютно нет, но когда в бизнес Нужно понимать, что два гораздо ниже, чем текущий на рынке. У меня, например, случилась обратная история. Ты меня хорошо слышишь? Да, потому что связь у меня лагает, да? Немножко, да, лагает. Вот. У меня вообще случилась история такая, что я работала в очень крупном пиар агентством, у меня была нормальная зарплата. Другой вопрос, что когда, кстати, не любишь свою работу, ты не можешь оценить свою зарплату. Ну То есть тебе всегда мало это такой психологический феномен, она не компенсирует то неудовольствие от работы, которое ты получаешь каждый день в офисе. Вот, поэтому действительно, на мой взгляд, богаче не тот, у кого зарплата больше, хотя это такой понятный показатель очень, но действительно ощущение такого внутреннего счастья, внутренней наполненности от даже меньших сумм может действительно получать человек, который прям свою работу. Вот. Но и там есть рост. А у меня случилось так, что я, когда решила, что я буду заниматься флористикой, я сначала флористикой решила заниматься, а мне как раз, поскольку это был пиар и ивент агентства, мне как раз пришел заказ от коллеги, и я удивилась тогда, что я могу за два дня, два или три дня это тогда работала. то есть я ну, такой взяла мини-как отпуск, вот, чтобы сделать этот заказ, потому что у меня не было навыков на самом деле до этого. Я просто, у вкуса развитая, я просто люблю цветы, и я как бы сложила все эти букеты, было их очень много. Ну, в общем, суть в том, что я за три дня заработала больше, чем я зарабатывала за месяц, Работая на работе, которая откровенная, я не могла пробить. Работа шикарная, ребят, дело не в работе вообще, я не могла пробить. Вот. И э, здесь, ну, меня осенило, что я могу три дня, ну, грубо, да, вот, по грубому даже подсчету, если я хотя бы три дня в месяц работаю на похожих заказах, а все остальное время ищу эти заказы, э, что я умею делать, потому что я самая моя большая ценность, я люблю общаться с людьми. Вот, то, соответственно, я, в общем-то, довольно припивающая живу, работая три дня в неделю. Потом, конечно же, этого становится мало, потому что хочется развиваться, и плюс расширяются какие-то внутренние потенциалы, и ты начинаешь успевать делать много, при этом затрачивая мало времени. Вот. И правильно, я абсолютно согласна с Олей, что если, там, допустим, у вас, вас заваливают задачами, то здесь, да, есть два варианта. Либо действительно вы не умеете расставлять границы, да, и вовремя попросить там помощи, или как-то перформатировать там свой рабочий график и пул задач, либо просто вы неэффективны. Ну, у меня, кстати, тоже бывает такое, когда ресурс падает, например, зимой у меня слабенький ресурс, например, сейчас. Да, да вот соответственно, я прям стараюсь брать на себя меньше задач потому что знаю, что я могу ну, их плохо делать и от этого вообще никому лучше не станет вот. но для этого мы летом обычно работаем, когда ресурс хороший сам по себе природа дает хороший ресурс вот. мы летом стараемся выстроить ту ну, как бы максимальную волну поймать для того, чтобы утвердить тот минимум, который зимой просто будет ехать, ну грубо говоря, сам на себе вот. ну да, все так и есть но просто, это еще зависит от того насколько человек может опять контролировать свое физическое состояние зимой да? То тоже может принимать витамины давать себе возможность отдохнуть и разгрузку да я так и делаю, веришь, я обычно уезжаю зимой куда-нибудь чтобы напитаться солнышком но, но сейчас ты уже никуда не уедешь не могу. Ну, только в Турцию, но, если честно, мне вот не хочется. Вот. Ну, Турция, можем... сейчас тоже, она уже прохладная. прохладная. Прохладная. Недавно видела на в Flats for Friends на Фейсбуке есть такая страница, где в тебя сдают квартиры, и девчонка пишет, ребят, готовы поменяться квартирами в Стамбуле? У меня муж говорит, ну, я же там не буду работать. Я говорю, да ё мое". А хочется. Вот, так что вот так. Скажи, пожалуйста, вот ты видишь сейчас пределы своего роста? Есть у тебя какое-то стратегическое видение, куда ты придешь? Ты вообще мечтаешь в каких-то вот масштабах? А, ну, по-моему, Поэтому... я уже взрослая большая девочка, я не мечтаю, я теперь планирую. Поэтому... Понятно, план просто откуда-то появляется, ну, то есть такая градация. Ну, скажем так, для меня мечта, знаешь, это что-то такое вот прям глобальное, очень-очень-очень глобальное. Типа, знаешь, как вот хочу, я не знаю, открыть лекарство против рака, к примеру, там, да? или там хочу, там, чтобы все дети были здоровы, к примеру. Uh -huh. да? То есть вот, это вот для меня это мечта, такие глобальные мечты. Uh -huh. а в рамках своей профессии и достатка я бы, конечно, есть определенные планы. Сейчас я начала развивать Instagram, свой так называемый личный бренд. А, что самое забавное, до ближайшего, наверное, до предыдущих полутора лет я даже об этом еще никогда не задумывалась. Ага. То есть Про... это вообще странно. А? Про личный бренд. Да, про личный бренд именно, да, то есть э, он у меня был, всегда был, но я просто об этом не думала, то есть, э, а потом сейчас э, очень это популярно, просто из-за всех, наверное, каналов Инстаграма, Фейсбука и прочих это везде доносится, да, то есть также большое количество тренеров, которые я посетила, и тренинг, они тоже об этом говорили, но у меня все это было мимо, все было мимо, мимо, мимо, а до тех пор, пока вот как-то ко мне внутри это не пришло. То есть теперь я понимаю, что да, это важно, и, и, и, и, и на самом деле, а, но это опять важно для тех, кто достиг какого-то в своей профессии, то есть никуда ты как там ничего не сделал, ничего не достиг, ты, ты думаешь о еще бренде. Связь, нет, вообще никак. не лучше. Отличная, что? Связь. Отличная связь, мы тебя прекрасно слышим. Я согласна с тобой про личный бренд. Это очень важно, потому что рынок опять возвращается. Помните, у нас такой скачок был на рынке, когда вот компании появились, и все... Ну, как бы людям, люди, людям казалось, что обратиться в компанию – это какая-то, ну, такая страховка, что-то вот такое безопасное, и компания, она большая, она имеет большие возможности. А сейчас опять возвращается вот эта история с какими-то мануфактурщиками, да, ребятами, которые вручную что-то делают, или ребятами, которые, там, даже вот компании, они развиваются через личный бренд, да, допустим, тот же вел Мы все, ну, по крайней мере, в пуле предпринимателей, мы все четко знаем, что «Вкусвилл» – это история Андрея Венко, да, что сплат это история основателя его жены. То есть, что Facebook это Цукерберг. Мы все это знаем. И Понятно. когда ты доверяешь да, человеку, который делает это делает, то уже проще услугу компании даже покупать. Ну, конечно, Паша, потому что ты понимаешь, кто за ней стоит. То есть, потому что. Мы покупаем людей, и человек отвечает, и вот видишь, что компания такое какая-то бы, аморфная, аморфная срочность, за которой стоят какие-то люди. И если вы них из людей, тебе легче покупать И легче понимать, кто это, что это и так далее. Потому что ты, допустим, если приходишь, к примеру, в какой-то магазин, да, там, не знаю, и просто не понимаешь, ну что-то там магазин, какой-то рога и копыта, да. То есть что там продают, ты не знаешь, к примеру, да. А если ты видишь, что вот это, допустим, Андрей Иванов открыл компанию, он видит за своей логичностью, не знаю, своим свои, э, качеством и так далее, то ты думаешь, какой молодец, пойду куплю вот в магазин и рогает на космомер. Супер, ты сейчас не скажешь такой магазин, даже не знаю. Существует, наверное, существует. Нет, конечно, это мне кажется, кстати, что такое есть. Вот. Слушай, да, я согласна. Ну, и скажи, пожалуйста, вот ты когда начала развивать личный бренд, наверное, последний от меня вопрос, как изменилось и отношение, отношение твоих клиентов, качество твоих клиентов и количество твоих клиентов? Есть ли показатели? А, ну, за количеством клиентов я на самом деле не могу есть, потому что я понимаю, что я не смогу именно сама лично сделать много задач. И нужно делегировать. А для того, чтобы делегировать, нужно нанимать сотрудников, потому а что нанимать сотрудников их нужно проверять, учить и занимать какое-то определенное какое время. Я думаю, кажется, знаешь, что, ну, что это достаточно сложно находить людей и отвечать за их качество, за качество их работы. А, как изменилось а, качество клиентов, но люди начали обращаться непосредственно ко мне, да, то есть они теперь хотят общаться со мной и коммуницировать только со мной, ну это в первую очередь, да, то есть, либо спрашивают у меня советы или рекомендации, кому обращаться, то есть это тоже, лишь, а, а, скажем так, все, стоимость увеличилась. Да, репутация. Да, эриптация. Иритация это немножко уже другое. То, есть это то, что говорят о тебе люди, когда тебя нет. Да. По поводу того, что нанимать сотрудников сложно, знаешь, тоже у меня есть разный опыт. Есть опыт, когда я не в ресурсе, и просто я сама, ну, как бы, когда человек не в ресурсе, у него. Туман в голове, и он немножко, вот, ну, это мой прям личный опыт, когда я не в ресурсе, я нанимаю не тех людей. Ну, то есть даже не я нанимаю, у нас есть HR. У нас есть HR, но поскольку я как бы глава компании, то понятно, что, а, ну, моя как, как жена в семье, и богу ну, самое главное, держать собственный ресурс. Ну, вот, как жена себя ощущает? Happy wife, happy life. Вот, если я в ресурсе, то в компании все складывается, ну, просто идеально. Ну, я потому, боюсь, что ты ее питаешь ты энергией. А да. Одна из моих знакомых, она как раз и говорит, что, что компания ⁇ это же энергия. То есть она говорит, и очень важно, кто находится в этой компании, питает энергию. Но не только ты питаешь свою компанию, энергией, но твой чар и другие, другие страницы. То есть просто, скажем так, на свет, ты сверху, сверху, сверху, сверху, сверху, сверху, сверху, сверху, сверху, сверху, да-да, я согласна. И у нас вот прям а, у нас так, мы стараемся расти более ну как бы такое, знаешь, распространенная история оля а горизонтально а, вот сейчас это подняли на хайп, но на самом деле а, история с горизонтальным ростом это когда ты Грубо говоря, у тебя все, все ключевые сотрудники, они погружены в твою деятельность, и даже если они, допустим, не делают твои задачи, они четко, ну, то есть прозрачное пространство внутри компании мы создаем, чтобы мои ребята знали, какие процедуры, допустим, делаю я, да, какие процессы на мне висят, для того, чтобы, если вдруг я уехала куда-то отдыхать, или я ушла в партнерку да, с головой, то а, меня, ну, то есть я не незаменимый человек в компании. И точно так же, если у нас кто-то уезжает в отпуск, то мы там, ну, без проблем распределяем. Плюс у нас есть интересная система, когда человек приходит в компанию, мы с ним договариваемся о том, что он выходит из компании, Пройдя стадии равного, то есть он учится свою зону вести полностью, сначала его обучают, безусловно, потом он учится свою зону вести полностью, то есть он автономный член команды, и он должен выйти на стадии хорошего учителя, то есть к нему представляют человека, которому он передает знания, и дальше он выходит. Для нас такой очень безопасный, с одной стороны, устойчивый формат как бы смены а сотрудник. сотрудников. В Сейчас около 20-23. Просто ты сейчас описываешь как раз-таки модель, которая хотите либо для маленьких, либо для небольших компаний. Компании, которая идет э, еще больше становится, у них немножко другие схемы. Поэтому я уточнила численность. Спасибо, да. Да, знаешь, разные схемы. Я тоже э, изучала вот эти все модели развития бизнеса, потому что есть модель, ну, есть модель хаоса, там бизнес не построить, есть модель управления, ну, то есть три стадии глобальные, понятно, что они там делятся на маленькие какие-то истории, скажем так, под параграфы, вот, модель управления, да, когда это такая дисциплина очень строгая, все очень хорошо, как часы работает. ну, это какие-то более государственные, Росатом, допустим, вот у меня есть друзья из Росатома, вот у них такая модель, вот, вот, и они уже потихонечку там, выходят на саморазвивающуюся, допустим, модель. Все равно у них сильно присутствует контроль. Но вот такие модели, как, допустим, Яндекс, да, это уже плюс-минус Google. Они Ты уже. компании Модель управления она зависит еще от сферы деятельности. То, То есть, же... если в, Росатом, в Росатоме будет так, как в Яндексе или в Гугле, они не показывают. То есть, ну, к примеру, да, то есть у них больше директивный стиль управления. Тоже, допустим, Росатом лучше, допустим, сравнить, например, с Рос -Рос Роснефтью или с Доспромом. Да, то есть это близкие какие-то сферы. А вот Google, да, с Яндексом, как ты говоришь, действительно стоит, допустим, сравнивать. Просто поскольку ты собственный в бизнес, ты определяешь, куда ты идешь, и ты хочешь, чего ты хочешь достичь. Поэтому ты определяешь как раз методы, каким-то образом это делаешь. Поэтому... Все руки. Чем хорошо, именно когда ты развился в какой-то профессии, ты уж, допустим, можешь дальше диктовать свои условия в своем бизнесе. В этом да, плюс. Это ты решаешь. Ты здесь как бы твое. Да. То есть, но с другой стороны, нужно понимать, как ты в своем бизнесе, если ты заработал 100 рублей, это твои 100 рублей. Если ты заработал 100 миллионов, это твои 100 миллионов. Да? То есть, но ты ответственен как за 100 рублей, так и за 100 миллионов. То есть... То есть не нужно никого обвекать, если ты зарабатываешь очень мало. Да. да, это понятно, это такая история, ну, как бы мы уже давно не играем в жертву, и вот у нас раньше была, кстати, такая, у меня была такая история с налогами. Я думаю, что у многих предпринимателей, ну, как бы мы... Всегда отчисляли благотворительность, но у меня, особенно когда, знаешь, не согласен. Ну, я уже 9 лет, наверное, работаю в собственном бизнесе. И понятно, что я вообще сюда вступала, такой маленькой девочкой. Вот. И у меня был такой бунт в какой-то момент против госстроя. И мне вот было прям интересно. Окей, okay, я плачу налоги, да, эти налоги, они на что уходят? Вот, сейчас у меня, допустим, вообще другая позиция, я понимаю, что это государство не идеально, я не идеально, компании не идеальна, никто не идеален, да? Я вижу, как по-другому... -по ну, есть что-то, с чем я не согласна, но я стараюсь фокусироваться на том, что развивается и что становится лучше. И поэтому мне, например, как предпринимателю просто проще, банально проще платить все налоги в белую, чем считать все эти деньги, которые непонятно куда свалились, это вообще был такой, на самом деле, вот главная боль. И что касается а, как бы уровня компании, это тоже про уровень сознания, потому что у нас государство, вот мы с тобой говорили про «Росатом» и «Роснефт», допустим, да, это понятно, что это государственные компании, а государство у нас, а, ну, где-то на рыжей стадии, может быть, там… про государство, это сложная тема, тем более нас, я смотрю, строят, смотрят другие страны, это не нужно… Ну, про нашу страну мы все в ней живем, мы все понимаем. Да, поэтому, конечно, здесь в то, только в тот момент, когда государство и государственные власти, государственный строй достигнут уровня там, саморазвивающейся личности, саморазвивающейся компании, государственного уровня, они могут появиться. Поэтому ну, это известный факт, что на рынке проще всегда работать с бизнесом, потому что бизнес, это действительно, он зависит от хозяина, хозяин бизнеса может, ну, выбирай просто хозяина, который на твоем уровне развития и все. Если тебе он кажется каким-то жестким, но ну не надо его просто в партнеры выбирать. Вот, вот как раз вот эта история, которую да, я рассказала, что вчера мы очень, у нас, кстати, в команде есть астролог, мы очень следим за всеми этими небесными штуками, они очень на нас работают, вот. И вчера как раз Марс выходил из своей вот этой вот э, обратно об, это, ретроградного движения, и было очевидно, что-то что, что должно сломаться. И у меня как раз была попытка партнерства с очень таким директивным партнером, и мы в результате поняли, что нет, мы не такие, и ну, просто им им нужно найти партнера своего своего характера, чтобы им гармонично... с ним, или же просто он присоединился при нет, не, это инфопартнер, он вообще никак не связан внутри компании, он просто предложил нам, услышал, как я проводила встречу, подошел и говорит, слушай, мне очень нравится все, что ты говоришь, я ну, даже не он, а его команда, его управ, управленцы, говорит, нам, все, нам все очень нравится, давай за инфопартнер. А в итоге, да, управленцам-то все хорошо, а владельцу как-то это в новинку. Вот, поэтому, поэтому да. да. надо договориться с тем, с кем ты будешь работать. Конечно, тебе для комфорта нужно быть, безусловно. Вот. Так что спасибо тебе огромное, потому что интересная беседа. Мы с тобой много затронули моментов. Если подводить резюме, то... Uh, мы обсудили разницу между развитием в профессии и в карьере. Профессия это более автономная история, где вы можете становиться таким мастером-мастером-мастером, да, выходить на рынок. Uh, карьера это больше связка с компанией, в которой вы работаете, с какими-то uh, карьера бывает и на рынке в принципе, да? то есть ты развиваешь свои профессии, и тебя могут, uh, там, допустим, на аутсорсы хед какие-то крутые компании, да, потому что uh, я, я, мое мнение что что самая крутая компания это та, которая не существует, это та, у которой есть и очень круто все uh, отдано на аутсерс. Вот. Uh, соответственно uh, потолка не существует, не существует в виноватых в вашем финанс финансовом uh, состоянии, в вашей карьерной позиции и uh, там, во всем. Mm -hmm. ищите виноватых себе. вот, то есть это просто ну, раскрытие вашего потенциала. Uh, как оно случилось? За это ответственны только мы сами. Это, это успех, правда. Кстати, тоже есть у вас успех, вы тоже ответственны за него. Вы молодец. Я люблю говорить, что когда у мне, меня, у меня... я как-то в метро нашла книгу классную, называется «Искусство войны». Она вообще не про войну, конечно, но я в обычно... метро нашла. То есть. Ну, да, в метро нашла, мужу говорю, тебе взять. Он такой, ну возьми, в итоге ее читаю я. И в этой книге сказано, что как бы мудрый полководец в как бы проигрыше винит себя, а в выигрыше за выигрыше благодарит все войско. на самом деле, в этом есть какая-то мудрость, потому что действительно мы. Ну, как бы правильно Оля сказала, что мы голова системы, и мы нанимаем людей, это всегда наша ответственность. Всегда. Даже если мы назначили какого-то HR, мы его назначили. Вот. Поэтому э, ошибки в компании, они, ну, 100%. И в семье они 100% на нас э, завязаны. Вот. А я что... хотела бы все-таки еще сказать, что добавить? А, вот... Помимо, вот, просто мы сейчас зацикливаемся всегда, что вот мы ответственны за то, что за провала за то, что у нас какие-то есть, но мы ответственны за наш успех в том числе, да, то есть те люди, которые с нами, за него тоже, да, то есть поскольку они нам помогли. Но нужно себя благодарить и нужно себя поощрять за то, что, чего вы достигли. То есть а вы наверняка у вас есть достижения, посмотрите, гляньте, они у вас точно есть. Поэтому посмотрите, а, посмотрите, оглянитесь, они у вас точно есть. Да, да, безусловно. Э, ну, я не знаю, может, просто у меня, знаешь, э, я вообще классная. Ну, то есть у меня такой уровень, что мне э, как бы сложно выбить из какой-то там... Ну, то есть мне, например, свои собственные поощрения не нужны, потому что я априори знаю, что я большая молодец. Вот. И действительно, ну, вообще это правильная история, конечно же. Очень важно начинать что ваша самооценка, она на самом деле притягивает лучшие обстоятельства и для вашей жизни, и для вашего бизнеса. Поэтому я абсолютно с Олей тут согласна. Вот. Ну и вообще, ребят, честно, тот человек, который вышел на рынок а, самостоятельно и тем более уже создал дело, в котором объединил команду даже, да? я, я даже не говорю про там, бизнесменов мирового уровня, да? а просто вот, ну даже фриланс, честно, я работала, когда на там, я понимаю, что... А, ну, это такая система, когда над тобой стоит начальник, да, он тебя мотивирует просто тем фактом, что он над тобой есть. А когда ты выходишь в фриланс — первое, самое, самое вообще сложное во фрилансе это самодисциплинироваться. Все, никаких сложностей больше нет, на мой взгляд. На мой взгляд. Вот. И дальше, если вы самодисциплинировались и научились к этой системе дисциплины подключать других людей, значит, вы еще умеете влиять дисциплиной на других людей, то это вообще уже вау-эффект, ребят. Но ну, сколько людей живут, ну просто от пинка жизни, от одного пинка жизни до другого пинка жизни. А тут человек сам встал, куда-то пошел, это уже очень классный уровень. Поэтому, конечно, нужно себя за это хвалить. Вот. Так что я с тобой согласна. Скажи что-нибудь напоследок приятное. Ну, хорошего воскресенья. Надеюсь, вы сегодня проведете чудесный день, несмотря на то, что ноябрь и пасмурно. Вы найдете солнце где-нибудь в другом месте. Внутри, снаружи в доме, где-нибудь обязательно. Супер. Спасибо огромное. Эфир сохраняю для тех, кто позже присоединился. Пожалуйста, можете пересмотреть. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.